Всем привет, друзья. Сейчас у нас Давид только пришел. Четвертый час вечера. Смотрите, как темно на улице. А я сижу и переживаю. Димка смеется надо мной. Дима сейчас гулять пошел. Я говорю, где Давид? Где у меня Давид? А он пришел и говорит, где ты был-то, Давид? Чай, был. Чай, был. В них елка была. Елка была, да? Да. Хоровод-то вел? Нет. А, нет, елки-то не было. Не было елки? Да. А просто подарки давали? Давай, Я выкладывай сюда. Вот. Сегодня у Динара еще подарок лейт. 300 рублей. Да. Еще один кармашек, да? Это мы сегодня наворовали. Не наворовали, а со стола взяли наворовали. Да, мы всегда так вот, Каждый год делали. Наворовали. Это называется просто... Кто хочет, тот домой забирает. Нифига ты пол подарка там взял. Офигеть. Еще. Что, еще что ли? Да. А там, наверное, пол буханки хлеба, да? Нет, говорит. Носки. Ничего себе. Вот. почему не теплые. Почему не теплые? Да, нормально. На, открывать, Давиду, давай, дадим, пусть откроет. Такие вкусные конфеты. Я развязала. Сюда раскидывай, сюда выкинь так прям. Это что, хлопья? Mm -hmm, поп это, ай, попкорн. Со, Со вкусом. чего? Кока-кола, ну, да, которую это. терпеть не могу. Кайфовый. Ну, 300 рублей, конечно, не богатый подарок. Ну, шоколадка есть, слава Богу. Главное, ш... Яшкин шоколад. Очень хороший шоколад. Ну, мармеладки тоже. Это так. мелкие. Так. Ну, короче, при такой жизни-то пойдет. Раньше, конечно, побольше было на 300 рублей. Ты устал? Нет. Чаи гоняйте теперь. Дарина много конфет, да? Сейчас Енара принесет, сегодня у нее елка еще. Mm -hmm. да. А у меня пришли, пришло вот мое богатство, вот мое богатство. Дима увидел это через инстаграм, я выписала камушки мои. Mm -hmm. Дримс, ну вот его в зеркало, а в это попадет. Ну вот повторяет теперь другая кидает конфет, смотри. Дарина, положи. Нельзя так кидать. Диме понравился вот этот желтый. Мама говорит, шей мне что-нибудь из него. Не передает. Это. Не передает. Вот красиво. красиво. Я говорю, брошку лимонную могу шить. Ну, Еще шей тогда брошку лимонную. Но в пакете ничего страшного. Да. Короче, фирма Dreams. Я его выписывала через Инстаграм. Это все группа в Инстаграме. Это для броши. Это все для броши. Вот ниточки мои пришли, офигенные ниточки, обалденные. А здесь упаковочки для бисера, короче. Баночки. Сейчас буду. Это Миюки 11-15 номер есть здесь. Ну, короче, это не китайский, а японский бисер. Он очень хороший. А? Ножницы, не ножик. Какой ножик тебе там? Ножик короче хороший бисер для вязания сам самолет но это другая фирма это у меня санкт-петербург ларщик мастерицы это ВКонтакте у меня фирма хорошая Но здесь совместные покупки мы делаем ларщики мастерицы и короче совместно она выписывает приходит не, не тоже не китайский хороший бисер а, про него же и говорила, да. И, а, короче, офигенно здесь две фирмы. У меня Даринка уже начала рвать иголки мои. Надо убирать поскорее отсюда. И ларечки-мастерицы, она высылает вот такие шоколадки, кругленькие, четыре штуки выслала. Ну, это группа, это группа. Так, это у меня Dreams. Так, не трогай, Дарин. Это все для бисера Dreams это все для для чего я сказала это все у меня для броши для бисер что я сказала брошки делать буду вот это вообще замечательно такие офигенные большие шикарные когда время будет и пойми и вот еще мой бисеренок порвался смотрите на площади вот так кидают пачки, а здесь, тем более, бисер. Это все бисер у меня. Мне сейчас надо будет по баночкам раскидать здесь. Баночки вытащу и раскидаю, чтобы не валялось. Ой, 50 баночек вот таких я выписала. Все, работать, друзья, буду. Потом покажу вам, как разложила. У нас у Динарки сегодня тоже елка была. А что черно-белый снимает, показывает? Что за фильм? Покажи. Нормально. Нет. А, нет, нормально. Нет, Ладно, давай. Это Конфетка. мне с улицы кажется. Конфетка. Конфетка, да, давай, развязывай. Покажем. Так, у Динара тоже 300 рублей подарок стоит, у Давида 300, а завтра у Амина будет за 350. Ты не платил, мама платил. Мама А ты думал, все... Просто так тебе два летают, да? Да угу. В жизни ничего просто так не делается. Понимаешь? В жизни а, у нас за все надо ходить. Вываливай просто? Будь Тоже? Да. Покормь. Вываливай, это как у Давида, видимо, подарок. Нет, не так у меня. А, да. Такой да, вот да. же. Это где они заказывали? Это как у, у Давида. Давида. Ну, Но завтра мы у Амины посмотрим. Капец. Давай сюда выводимся. Смотри, ничего себе, там конфеты, здесь конфеты. И что, Давид, вывалил на кресло? Кушайте, что ли, называется? А может убрать? Девчонки. Мама, Что? тебе Платно, чё вы? Да. Все, делимся всем вместе. Вы чё? Жалко, что? Ли? Сейчас мама... Маме тоже. Убери. Конечно, Мама, с мамой в первую вижу. очередь. Вы что, не маму? Да, вы что, не любите маму? Надо да, любить. Вот весенок. Хрю-хрю делает, что ли? А. Мама съест, не переживайте Только все не открывайте, а то маме много достанется одной Все придется самой есть Не надо, не, я шучу, кушайте Я не хочу, я вам одну конфетку у Давида съела, чаем попила Кушайте сами Это много будет, сейчас пакет Давай переложи Кадинар. он вон пакетик Да, в свой перекинь чтобы это не раскидывали, а то сейчас раскидывать начнет. начнет. Мадама наша. Мади, мад, мадама Дарина. Ладно, давай, собирай. Да, а ты, Амина, а ты сегодня это кашляла в садике, нет? Чуть-чуть? Не сильно? А ты в садик-то будешь до конца ходить? А Динара будет до конца ходить. Ты тоже будешь ходить? Или ты одна дома будешь сидеть? С Дариной? Чуаха? Одна с Дариной дома будешь? Ну ладно, а Динара будет ходить. Да, Динарка? Динара будешь ну, ничего страшного, ничего страшного. У Давида еще там много этих 35. Все, псих. Нельзя так кусать. Видишь, Динара психует. Да, нельзя. Нельзя так кусать. Амина, собирайте. Дарина, собирайте в пакетик, давай. Дай, дай, дай. Психовать будет, Амина. Амина. На, на, бери, бери. Дай, дай ей, дай. Бери, бери, солнышко, бери, бери, бери. Бери, бери, бери. Все. Не хочешь, несу. Она сама себе выберет, какой надо. Она взяла, взяла себе уже, пускай ест. Дарина резинку, что ли, на ногу засунула? Кон... кушай, Боба будет. Ты зачем так на ножку-то сделала? Вкусно?